Здравствуйте, меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга, как прошла ваша коррекция? О, было страшно, очень страшно, но все хорошо прошло. А какой вид коррекции вам делали? У меня была имплантация фокичных линз. А какой минус при этом был? Минус пятнадцать с половиной. Сейчас мне сказали, что у меня стопроцентное зрение. Все хорошо вижу. Здорово. А как выбрали клинику доктора Шилой? по рекомендации знакомых через а моего брата. А теперь будете рекомендовать клинику? Вам все понравилось? Да, все замечательно, все хорошо. Врачи чудесные. Сама Татьяна Юрьевна прекрасный человек. Все прекрасно сделала, очень быстро. Да, определенно, да. Супер, спасибо вам большое. Спасибо.